Говорят же про особенности якутского кино, э, феномен и так далее. Мне кажется, вот этот фильм можно было снять только в Якутии, только с якутскими артистами. Потому что выносливость якутского народа, она совсем другая. Я имел честь один из первых посмотреть этот фильм. И как историк я был очень впечатлен. История Великой Отечественной войны, периоды Великой Отечественной войны, она уже... Ну, скажем так, мягко романтизированы, то есть это вот как, да, мягко э, это я мягко сказал, да, вот то, что вот там, только идеальные образы, вот, так, вот такого формата, да, вот там рабочий, там стоит винтовкой, бьет фашиста с рогами, вот это вот образ. Это да, да, да, в таком формате. И это нормально, почему? Потому что, когда я был в Монголии, а, старики тоже говорят, вот раньше было хорошо, раньше вот были все вот реальные люди хорошие, они спрашивают, вот, раньше это когда при социализме, Говорит, нет, это при Никсингисхане хорошо было. Ну, в плане вот реквизитов, кстати, очень сложно было находить и, и, возможно, вот некоторые могут быть немного, чуть-чуть, может, ближе к нашей, к нашему времени, но мы старались именно чтобы оно больше соответствовало тому времени, вот, потому что находить именно вот такие реквизиты по всей республике мы Практически по всей республике находили. Даже по всей России мы это С каждым годом все сложнее и сложнее. И тем более, когда в тот год мы начали искать все эти материалы, да? Именно все начали к 75-летию снимать тоже фильмы по всей России. Они все раскупили, все арендовали. Вот винтовку Мосина мы только одну штуку, грубо говоря, нашли. У них еще есть маркировки там и так далее. У них есть год выпуска по оружию, да, что касается. Мы копали и там тот же... Пистолет это 43-го года, там, 39 -го года и так далее. И как, ими, ими, ими. Когда они могли сюда поступить? Вот такие вот тонкости тоже были. Наган, например, да? А, вот Нашу, ну, ну, честно скажем, да, современный, конечно. А, и у него, например, когда вот… Мушка, мушка. А, мушка. Вот а, именно в то время наган у нас там вырезанный. То есть mm -hmm. это уже позже вырезали. А в то время именно в нашей республике там были царские наганы которые мягкие округленные uh -huh. вот если был прям к деталям очень много конечно можно найти но мы прям изучали это и мы знали то что это так uh -huh. просто из-за отсутствия возможностей и времени мы и отсутствия таких вообще ноганов допустим мы не смогли Карасев стоит же вот на сопке и вот там вот прямо тайга стоит компьютерная графика по-моему была нет нет ну значит что ли Настоящий. хорошо сделано значит да природа хорошо сделана там вот тайга стоит он такой смотрит бинокль и я тоже вот, тоже вот под впечатлением снега просто говорю, ай, как вот... Просто я фильм уставал и восхищался своими дедами, прадедами, которые вот смотрят на эту тайгу и такие думают, куда они пойдут? И при том, что этот вопрос, он был направлен, куда они уйдут, там не в космос же. Так, он пошел вот туда, значит, он должен дойти до сюда. И там вот это четко было показано, ну, я понял так, например, тот человек, который работает с пространством. Там еще у нас нюанс такой, вот со снегом, если мы уже растоптали снег, то получается нам приходилось новую локацию, ну, новое место находить, э, которое уже не растоптанное. И, ну, там максимально нужно было вот оленеводам уже точ, точную точку знать. Вот и, начали здесь точка, и, да? если если ты приносит, колонна оленей стоит приносит. с актерами, uh -huh. оператив, с режиссер снимаем. Вот идет. И типа, если тут какой-то косяк вышел, если новый дубль снимаем. Мы не возвращаем их, а продолжаем и дальше снимаем. И, то есть, мы такое поле выбираем, чтобы так переноситься все время. Но я вот говорил, да, тоже на съемках, вот, я вот сидел и просто страдал, вот потел, страдал и уставал. Мне там началась сжога уже, потому что там было куча снега просто, я вот человек тоже. Представьте, да, вот какого было на съемках, еще нужно было все это найти, мы же снимали вот, в качекатцах, а там снег не такой, прям глубокий, как в горах. Да, да. Как а, в горах. Да. Вот мы ездили в Молдан, и там как раз вот этот снег мы увидели, какой он глубокий, какой он плотный. И На самом деле все происходило вон там, вот, в горах. А потом мы как представили сц сцену погони в таком снегу садились. В кавычках. Да, да, посмеялись и решили, что в Алдане мы. А как мы будем снимать И все представили вот эту рапидную погоню. И как раз выбрали такой сезон, чтобы вот, э, стартовать, да, вот, это как раз вот снег Кастыгхартусти, да, вот снег, который уже будет лежать, он лежит. Видите, что у нас творится сейчас на улице, да, вот этот снег. Уже по весне, в апреле уже он начал отходить, mm -hmm. да, и... и потом уже там были Добавленный, снег был добавлен, да? Ну поверх, ну на Надеюсь, не там на графике и так далее. Тут очень… так, у нас ребята были, которые перед съемкой обязательно приезжали пораньше и все выкапывали для съемочной команды, ну что по палатку… делали. И с оленями у нас очень много нюансов было. У нас сезон как раз, у оленей было то, что… сезон весны, они оказываются… Теряют урага. Рога. А еще у нас был забавный случай с рогами. На репетиции Петр Баснаев сидел на олене с самыми красивыми рогами. Этот олень брыкнулся что-то и чуть ему не задел там глаз. На что наш оленевод внутри себя пожалел артиста? И на следующий день нам приводят оленя со срезанными рогами. Что? Что случилось? Ну, же вот чуть актер не пострадал. Но мы же уже снимали вас с такими рогами. И в результате ребята проволокой эти рога. У нас этот олень с такими. А потом они все стали терять рога, мы там запаниковали. Потом подумали, ладно, это все-таки не про рога кино. Mm -hmm. Там самое прикольное то, что рога у них так быстро растут. Да, они еще начали времени. расти. Это, ну, если я не знаю, это надо очень быть внимательным зрителем, чтобы проследить, что происходило с, с, с оленями. Да. да, да, да, вот в комментариях Сколько написать, было, да? 20, да? 20. 23, 20, 20. и это олени, которые мы совмещали, одни и те же. Сейчас я начинаю понимать, что все-таки ландшафт и климат, он как бы первичнее всего, да, получается. И вот оленеводы, люди, которые жили в ту эпоху, они были максимально адаптированы именно к ну, гористой местности, там, к району Алдана. И для, для современного якута, асфальтового якута, вот Петр Боснаев герой, говорит, поедем в Эмикон. И ты смотришь такую картину, снег, горы, и ты такой, о боже, как они туда до Ямикона дойдут, это же нереально, да? Даже для жителей Якутска современных, Аймикун, это нереальное далеко. Хотя ну, сколько ехать? Тысячи километров. тысячи километров. Ну, тысячи километров, как до Сунтарского района, например. Да? И вот как осваивал человек это пространство, Олени, собака, и вот как раз вот пешком. Я смотрю эпизод, когда они заходят, кушают, потом выходят, там собери народ, будем сейчас объяснять ситуацию, там что происходит. У меня был флэшбэк вот, холодное лето 1953 -го года. Mm -hmm. Прямо, вот mm -hmm. прямо, вот прямо, я такой, если было бы чуть-чуть дольше на 5 секунд еще на минуту, то это был бы такой фильм про, как вот, ссылкой. Mm -hmm. Один из самых мощных фильмов. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть мы отсматривали тоже старые фильмы и ориентировались на них. Вот по оператор которые много разговаривали. Изначально мы уже решили то, что с Иваном будем снимать под старое советское кино mm -hmm. того времени. Mm -hmm. ну, например, холодное лето 53 -го. А, Ванного детства. Ну, это да, художественный фильм, Там еще, помимо этого же у нас э, референсами все равно служили какие-то документальные, да, то, вот, что мы осматривали, как добывали золото, какая там техника была. Мне это очень живо интересовало. Я старался вот э, много... Чтобы было похоже на старые фильмы, ну, вот, да. почему мы заказывали еще оптику оттуда, необходимую, да? чтобы по восприятию, по углу было немного похоже на какие-то фронтальные хроники и так далее. Потому что тогда все снимали, очень большинство камер были ручные и там было три объектива. Да, там средний, широкоугольный, и фокусный. И очень универсальный был именно широкоугольный и средний объектив, а, которые показывали больше пространства. Это труд, если больше пространства показывают, значит, труд для костюмеров, художников. Да, и да. и, и не только, да, тут И звукочи и так далее. Все страдают. И мы даже поразились, в том, что в Алдане... Больше техники, тем Якутский, Якутске, по-моему, было. Там очень было благоустроено все, да. И это был некий центр такой притяжение вот всего над золотом. Ну, например, в 20-е население Алдана, города Алдана, было 2000, по-моему, по моим данным. А в 30 году, когда вот началось вот это промышленное освоение добычи золота для Советского, Советского Союза, там население увеличилось на 30 тысяч человек. То есть урбанизация была вот... Приезжает огромное количество людей, да. парикмахерские столовые, культурно-досуговые учреждения. Да, вот. со, всех, со, со всего союза, из-за границы люди приходили, да? То есть мы же в музей ходили, да. которые рассказывали как про прииски. Там буквально за год вот, 15 ну, тысяч. было, например, государственная машина, да? то есть строила город. И помимо этого все еще нелегальный поток, который и ловили там и так далее, вот эти китайцы там. А, очень, мне очень понравилось то, что вот и Карасев герой, и Попов, mm -hmm. а, и милиционеры, там были чекисты, милиционеры, банд, ну, бандиты и мясные, это mm -hmm. вот четыре главных ну или не воды. Mm -hmm. и каждый очень красиво, ну, ну я ощутил, вот, по крайней мере, или я да, сам-то сочинил, то, что они вот, очень красиво ориентируются вот, в огромном пространстве, вот где-то там гора, там, вот, вот, там встречаемся, вот этот момент, когда куда-то едешь какую-то область там и так далее, да, центральную Россию. Там говорят, далеко, там, долго ехать. Да? А когда ты в Якутии и находишься на севере, там, и разговариваешь с местными а, ребятами, которые охотятся по сутой, для них это не расстояние. Да? Они говорят, ну там что, один день, два дня. Да. Расстояние для них а, не километр, а время. Мне кто-то рассказывал, что ездил куда-то охотиться, и там товарищ местный, он определял по пачкам сигарет, сколько им предстоит. Mm. Нет, нет, он говорит, а сколько там идти? И он, а, да, близко, близко, близко. И он смотрел, если берет две пачки сигарет, ага, значит, столько-то там двигается. Одну mm. пачку, а, значит, то есть он только так мог определить, сколько ему пройти придется сегодня. Mm. Это туда и обратно, наверное, да? Ну, ну туда обратно не знаю, но... Uh, интересно, да? Есть э, такой персонаж, как оленевод, э, который их еще ведет. Следопыт. Да, это опять же связано с тем, что э, вот животные, которые, ну вот олени, они должны опять же питаться где-то, да? И у них всегда есть тропы, да? Вот, определенные тропы, где можно остановиться с этими оленями, их покормить и так далее. И если просто взять, посмотреть на устройство вообще гор, этих э, плоскогорий, да, они же не имеют прямо. Вот, они никак не лабиринты. Это есть определенные места, где можно пройти, где можно обойти. Вот. И вот стычка, когда вот банда выходит из деревни, его стреляет и направляет именно по этому пути. И Попов, он уже понимает, что он попал в ловушку, потому что у него есть такая дорога, вот только так, и он вынужден там на три части разделиться и вот как-то вот собраться. А даже если у них расстояние три дня, да? На дня. Он уже понимает то, что они это знают, эти люди. Да -да -да. А вот вот эта да, гунка? стоит, вот, как сказали, да? Куда же они могли уйти, да? Mm -hmm. Вижу. Ну, да, Быстро направляемся туда. А до них еще часов десять. Потому что, ну, если говорить про современных якутов, да, вот синокос алас лежит и он знает, что вот если звук трактора едет по, вот, ну как артак, дорога по этой дороге, по этой тропинке, значит едет кто-то, кто из этого аласа. Значит у него там что-то сломалось, если он едет. То есть он уже знает про него все, когда он доедет. Да, это, это до сих пор сохраняется. Но ну, сейчас она вот локализована чуть вот, ну, в деревнях, это сохранилось. Я говорю про ну, городских, когда ты движешься, сходить в соседний магазин за колбасой, это, это, это далеко, да, например. Это три пачки. Да, это три пачки, да? Три пачки надо выкрыть. Что такое кочевники для западного человека? Это те люди, которые вот сели на нары и едут, куда глаза глядят и поют о том, чего они видят. Вот это ориентализм чистой воды. Я был в Монголии, да, вот там был такой эпизод: заблудились степи. Uh -huh. Стоим, я уже начинаю паниковать, и мне проводник говорит: ну, сейчас мы поймаем кого-нибудь спросим дорогу. <laughs> вот. Степ Просто степь, это центральный Габийский Аймак. Uh -huh. вот, пустыня Губи, вот, дух пустыни вот, веет ветром. Uh -huh. И мы стоим, я начинаю чувствовать, что ну, короче, все, на этом у меня история жизни заканчивается. <laughs> Вдруг проезжает мальчик на мотоцикле, мы его поймали. Uh -huh. И мне переводчик говорит, сейчас вот посмотрите, если он будет показывать вот так, uh -huh. ну вот так вверх показывает uh -huh. то это будет расстояние от 100 километров, uh -huh. а если он показывает вот так, значит до 100 километров расстояния. Uh -huh. И мы uh -huh. все начали через окно смотреть вот, что, э -э что, же он, что он показывает. И он показывает так вот. Uh -huh. вот, показывает вот вот так вот показывает. Uh -huh. То есть и, и мы 75 километров. То есть мы ехали 75 километров вот, вот, вот пространство, да, вот ощущение пространства. Я смотрел недавно Ивана Денисович. Посмотрел, и вот там э, ну, бюджет в разы больше, сотни раз, по-моему. И там вот, ну, благер он построен, красиво, ну, построен, но он как бы наводил. И я вот сразу понял, а, ну как бы да, это же кино. Потому что я подумал, то, что вот, э, в фильме Холодное золото, да, там тоже вот дома. Это вот как бы ну, вчера срубленные дома. Или, может, там три стены вот так вот. Ну, референсные фотографии, да, из новодела mm -hmm. было взято. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы специально ездили вот, да, вот в Намцы, там уже есть целые улицы, где музейные, где сохранились mm -hmm. вот с времен. Вот, и кольца, вот интересно, Николь. вот как раз интерьера вот сложно было найти, вот буквально, мы, ну вот старались найти именно ближе, ближайших город, ну, около Якутска. Вот рядом, получается, вот в Намцах мы нашли вот село. Никольцы, это сам, тоже с очень интересной историей. <связывающие> там там гражданская, да. А, <связывающие> и, и, ну, небольшой там музей есть, казаки, вот, ну, целая это целая история. То, что и дома вот сохранились тысяча... 1800... Восемьсот века. Не, к, к тому, что мы вот все это сделали, с фотографией все нашли, да, вот восприятие че современного человека истории, ну, тогда же не все старое было. Ну да. И... Там же тоже строили. Ну, я такой думаю, ну, может дома построили, потому что это золотые приски. Да, они, да они они вот при, этот это, это, это вопрос тоже был. Это, да, очень, да. это тоже стереотип. Когда человек думает, что в историческом фильме дом должен быть старый. Да, на самом Вся деле... одежда да, грязная. Да. да, и, и грязная. если 42-й год, то винтовка 42-го года. Ну, не 39 Нет, я тут раз. не соглашусь. Знаете, почему? Потому что вот в том фильме Иван Денисович, там был эпизод, когда заходит в барак, в как бы лагерный барак, и там наверху на полке сидит человек, он как бы перебув, перебывается и портянки натягивает. И портянки просто вот чистые, вот как вот эта бумага. Ну, как у заключенного, а, не, не, портянки могут быть не, ну, это определенно... Прямо, да, не, не, не да не вот я подумал то, что, ну, такой-то вот как-то... Ну, это я не говорю, что это ну, фильм. Да, это плохой, Один но не просто. Вещи, и они быть э, угу. ну, порт... так, я надевал деталь, портянки, я да. знаю, как выглядит портянка, например, да, вот. может быть сейчас хипстеры, наверное, носят и шелковые сейчас портянки. А, деревня была снята вот очень красиво с тыльной стороны, да, вот, сзади, вот этот. А, помните был? был... А, когда они только заходят? Собира... В да, заходят, собирают людей но и там, там показывают. Я снимал часы. Понял, там а, чего не было? Это да. компьютерная графика. опять да. там да. же дома стояли и задний двор. Хот он на робот этот и протокол, что ли? А, это именно кадр, имеешь в виду закат, где банда только подходит? Или перед агитацией. Только подходит, по-моему. Да, тогда это только точно компьютерная графика. А, да, ничего себе. Это у нас делали Айсен Сергеев, вот это композитинг, делал, вставлял, mm -hmm. да? А mm -hmm. материалы все эти готовил из фотографии mm -hmm. Виктор Лифу. в mm -hmm. первый раз попробовал эту матту-поинтером ставил. <laughs> да? Ничего себе. Ничего себе. Я в Твиттере написал два момента о том, что вот защитники будут там топотать ногами, вот сколько бедных оленей насилуете. Оленеводы вот. почему ходят в шкурах и так далее. И так далее. Я вот потом посмотрел Борисов Любой посмотрел в Инстаграме, вот как эпизод был очень короткий: ты сидишь, экран, бедный экран этот детским одеялом накрытый. Ну, помнишь, я спрашивал, вот техника как выдержала вот, да, вот это одеяло? Герой выходит из, из снега и кричит, давайте еще раз попробуем, там, вот шутка был момент, и потом сзади стоят эти, ну, в шкурах, местные, и они такие довольные, счастливые, я это вот понял, да, вот, и все замерзли в пуховиках, синтепоновых куртках да, стояли, мерзли. Шкуры, -то -то а, да. шкуры сколько линий пошло на это дело? Давайте мы сделаем э, это этот уже отчет Нет, для это за защиты. Уже, это уже готовые были. Готовые? А? В смысле, а? свои? Да, сахафильмовские. Художник-постел у нас Лилиана Ермолаева, вот, вот, очень много работы вот, по шитью, именно, именно нахождение, и, и команда основного состояла, вот костюмеры из девочек, одежда, это нужно было, это а массовка 30 человек, это одежда нужно еще после съемок сушить, и на утро, чтобы, чтобы они уже были сухие, это очень тоже колоссальная работа. Их трое было, да? Три-четыре было? У них пазик был? Ну, конечно, не сами там водили, но просто костюмов просто очень много, то есть, после того, как мы сняли, мы все это привезли сюда, потом повторно пришли, смотрим, ну, с девочками, да. Столько костюмов, типа, оказывается, они, ну, тоже, они сами тоже удивляются, как мы каждый день это вот вытаскивали. Это, это же ну, весомые же штуки. А если вот. неправильно будешь сушить, да. они все как бы... Да. да все это все же ж, жизненный вопрос в Якутии, неправильно высушенная одежда. Да. Особенно, если ты вот в тайге живешь, например. Особенно вот у оленеводов вот именно меховые, вот они, вот, э, обувь, она то вот снизу она разрывалась, то и все время их перешивали, зашивали постоянно эти подкладки, грелки, когда ты смотришь западные фильмы про зиму, игра престолов, там вот это, всякие разные фильмы, они все ходят без шапки, в курточках, там. а ты тут смотришь, да, и такой, да, это наша зима, да, вот это наши люди, там, шарфы на шарфах, мне понравился еще самый красивый, мне просто вот понравилось то, что вот перед тем, как стреляют, они вот рукавицы так снимают Кладут, потому что если ты потерял свои рукавицы, то все уже габы, да, он такой кладет, потом да, уже такой, одну руку-то не снимает, видите? Mm -hmm. Яше нужно отдать должное, он когда приехал, вот Яков Шамшин, артисты Санкт-Петербурга, он увидел, что наша стойка все выносит, ребята, и он подстроился. И потому что я работаю в других московских проектах, я знаю если мы привезли сюда и это были а, московские артисты, то КПП бы было бы совсем другой, настроение на площадке было бы совсем другое. То есть вот ходить вот так по сугробам, с утками, с оленями, я имею в виду не с утками, а с утками. Сушить эту одежду, потом и Ну, как приходит якутский артист на площадку, он берет свой костюм, он его на себя... Uh, сам все там сам все. Mm -hmm. Он, они сидели и к, там девчонки им раздали молотки там камни на долбите валенки вот mm -hmm. uh, ну да новые валенки неудобные значит они ребята все молчат это все делают uh, в Москве это чуть-чуть другая история там ну в России другая история то есть артист пришел все надо его вот все это все все все подвязать все одеть вот я не говорю что это плохо Просто это там разные, так, разные. Это, это разный подход, да, и разные выносливости, и поэтому я всегда восхищаюсь и даю должное якутским артистам, потому что в них вот мужчина, охотник, это первое, а уже потом они артисты. Но вы сказали сейчас про матриархат в Якутии. Да. Потому что вот там мужики нет, вот я там, Не только в Якоте, но и в нашем фильме. А, в где там Это практически мужской фильм про войну, да? Снят практически, большая часть команды женщины же были. Продюсер Садана Савина, Сандарис Любовь Борисова, художник-постной Саргелана Склябина, второй режиссер Анастасия Питер, костюмер Лена. Вот оно что, вот оно Ну, нам девочкам, честно признаюсь, было трудно полюбить но ну, мы ее полюбили в результате, но ну, у нас были ломки, и мы признавались честно честным, что ну, это вот эти, у этих глаза горели, вообще войну. войнушка. Да, и мы с Сарданой говорили, что вот, устроили детский лагерь для мальчиков, вот такие вот. А мы-то, это же все вот на наших плечиках этих, и мы так мучились, как их полюбить, как полюбить этих, как этих полюбить. А если их не полюбить, то если вот мы не любим, то и с экрана будет вот эта нелюбовь. Насчет курения, там актеры вообще перекурили, мне кажется, очень сильно. Там вот персонаж Горского, золота. поставим кадр курит. И столько дублей надо делать, и все, я больше не могу. И только самодельные же беломорки были. Вот Аня Захарова у нас была реквизитором. Там же еще есть сито, То есть, то есть а, тут настолько вот разные сделали специально, да? То есть, это для дальнего плана и есть для ближнего плана. А, Си даже так, что? Да? да, настолько вот детально все это сделали. Что-то я расхотел хотел идти в кино, потому что тяжелый труд. Нет, на это затягивает в процессе кино, когда ты снимаешь. Насколько бы это было сложно, ты все равно хочешь. Это. Дальше хочет человек работать так же. Ну, в кайфе, да. То есть, когда в кино работаешь, это всегда все разное. И когда у человека что-то происходит другое, да, разное, он становится счастливым. И вот эта работа, по-моему, самая лучшая работа в мире. Ну, да. у меня такая теория насчет работы в кино. Я считаю, что это как побывать на войне. Когда люди потом приходят, возвращаются с войны, обычная вот эта жизнь, уже вкус потерян. Да. А здесь стресса, хоть отбавляй, все время в тонусе, все время вкус жизни. Это есть. отдельный мир вообще. Да, и поэтому а, уже трудно себе представить другую работу. Как среагировали люди, когда вот, вы выросили портрет Сталина в огонь? Я там в фильме, в, сидя в зале, чуть не завизжал от этого страха. Человек далекий от коммунизма и от того времени, да, и тут бросаешься. Как бы бросаешь Настолько даже образ до сих пор Образ работает, до сих пор работает, да? да, вот этот момент, сильно. Это больше такой провокационный был, но по архивам тоже вот они все атрибутику все сжигали. Mm -hmm. И, ну, портрет вождя в то время, как раз это да, вот, самое тяжелое время. Сжечь, это для населения, прям. Ну, вот эти люди не боятся вождя. Mm. Значит, скорее всего, возможно, они имеют, ну, могут и правду говорить. Типа, ну, такое психологическое влияние на людей, когда во время агитации. Масляный портрет был, да? это просто распечатанное. Репродукция. Ну, поверх там специально они сделали, чтобы было похоже на масляное. Эпизод был, когда оленеводы, винки режут этого белогвардейца. Вот, это, вот просто я вот там вскипел, меня просто там где-то в глубинах вот этих. Как там, сиди, ну. Опс! Б... Спойлер. А, да? А, да, я же там отметил, спойлер был такой момент. Ну ладно, да. Такой вот мощный момент. Дочка заставила смотреть, смотреть игра в кальмара. И самое интересное, то, что в этот день. Я был на конференции в Востоке Арктика «Образование, наука, культура». И там как раз мы говорили про кино на Востоке, в Азии. И именно то, что азиатское кино оно более жесткое, чем западное кино. Это показывает как раз вот «Игры в кальмары», потому что там для современного западного зрителя это вот, ну, крови много, да, вот, например. Это может быть эпитажный Тарантино, там может там кровищи, ну и то там, да. А именно в этом фильме насилие показано именно вот таким откровенно. откровенно, кровавые сцены, крупным планом прямо вот там лицо. Я так подумал, а потом я смотрю в холодное сердце, там люди. Сердце. Я, я еще, я, да, прикладом в лицо дают, да, и там просто все в смятку. И это крупным планом, я такой сидел и написал в Твиттере, то, что вот я такой я говорю, Этот фильм запретят на Западе по трем причинам. Из-за кровавых сцен. Ну, как бы, урежут. А потом такой, в конце пишу, нет, тут оказывается еще больше, оказывается больше крови, а, просто мясо там, да, просто натуральное, э, очень качественно по мне, ну мне понравилось, может я не такой человек, нормальный, да, но мне понравилось. Вот, как, ну, когда вот перед съемками насчет там, да. крови у нас отдельный разговор, разговор был с гримером э, Галиной Семенова-Секретова, э, она прямо сказала, лучше кровь заказать, mm. то есть мы все время заказывали, когда заканчивалось, mm. мы... Такие okay, капсулы были, ага, концентраты, из которых делается кровь, из Москвы, прямо из Мосфильма. Эпизод был тогда, когда вот последний момент, вот мешок вот этот, по-моему, этот мешок, да, или такого формата мешок падает, золото рассыпано. Ладно, дальше идем. Я хочу, что рассказать. Кровь на снегу? Она натурально была похожа, вот, наверное, зрители все мужского пола, которые ну, дрались в детстве, падали в снег и видят снег, в снегу свою кровь, они вот увидят этот, в этом большом экране, да, вот, сколько там размер, 16 9? Нет, 2,35, вот крупным планом увидят э, столько а, крови на снегу. Это был такой очень мощный флешбэк. Я вот почувствовал, как у меня там. Было дело. Я вспомнил, да. Вот натурально было так. Болит, да, <проб> болит, оказывается. Few ragazament. Кино это искусство. <п//> искусство должно быть на эмоции. Значит, могут, ну, должны быть и положительные эмоции, и отрицательные эмоции. Но я думаю, то, что. Это называется драматургия. Да, да, да. Но я думаю, то, что вот этот фар, far остерн, да? по немецки будет острый «Норс страна да северо страна и очень много критиков по-моему тоже я вот читал статьи том, что пора если в России снимать вот типа это однозначно история Гражданской войны и однозначно история Гражданской войны именно в Сибири. ну история это очень такая тема благодатная тут жизнь она сама делает такие сценарии да вот что Иногда ты думаешь, ну это это нереально, это вот человек сам мог. Да? да, вообще исторические фильмы, это, по-моему, самое сложное, что можно сделать. Кино. А, в настоящее время легче делается, потому что это настоящее время, да, все, все можно найти. А история историческая, это восстанавливать. А, и потом же оттуда же растут как раз таки многие стереотипы. Ну да. Да. Вот мы Вы, смотрели советские фильмы и даже был такой стереотип что исторический фильм должен быть черно-белым потому что просто технологии не позволяли и пленка была черно-белой а когда пришла уже цветная пленка мы увидели вот как раз и холодное лето 53 и так далее да? вот. и у людей началось вот уже восприятие меняться и стереотипы тоже начинают меняться и было интересно как раз таки вот, а, а, видеть а, новые фильмы о там, «Апокалипсис», да, вот, а, выживший, да Это же тоже исторические фильмы, но уже снятые в новом формате, с новыми технологиями цветными. Да? И восприятие сразу же меняется. Да -да. И, да. И вот как раз а, у нас мысль была такая вот, а, по формату, да? Как это преподать, делать черно-белый там и так далее, 16 на 9, 4 на 3, да? Но в конце мы, по-моему, решили, что... Ну, тут, объективно для зрителей будет Леша все-таки цветной, и на mm -hmm. театральном формате 2.35. Но, да, mm -hmm. я специально сделал черно-белую версию, mm -hmm. Квадрак... 4 на 3 квадрат, mm -hmm. воспринимается просто бомбезно. Это, ну, это для таких эстетов, наверное, да. да такие. Еще раз доказал о том, что вот понятие гражданская война и Великая Отечественная война, она в исторической памяти народа у нас стирается. Почему-то я вот два или три раза видел в отзывах вот, Герои гражданской войны. Хотя это же не герой гражданской войны. Там один только человек был белогвардеец, там, и все. Это и при том, что фильм рассказывается именно вот про эпоху Великой. Вот этот да. тоже показатель. Ну, с вами был Айтал Яковлев. До свидания. Ставьте лайки, ставьте комментарии. Всех ждем в кинотеатрах. Фильм уже идет. Надеюсь, вам понравится. Спасибо.